Здравствуйте, меня зовут Лена. Я Вактур Сейчас я в Турции, на дворе 22 сентября и мое видео для тех, кого интересует погода в это время в Турции. Я нахожусь в регионе Сиде, у нас греет теплое солнышко, днем температура воздуха даже бывает свыше 30 градусов, море намного теплее для сравнения с маем месяцем, оно очень хорошо прогрелось за лето и сейчас порядка 26 градусов, очень тепло не хочется выходить прямо с воды у меня есть информация с региона Бодрум, так как сейчас находятся там мои коллеги с агентства Турбеншур. Вода там порядка 24-25 градусов и на улице светит солнышко. Хотя, по всем прогнозам перед нашей поездкой, мы смотрели, что в Бодруме будет дождь. И даже в регионе Сиде также должен был капать дождик. Вот, конечно же, в этот сезон нужно учитывать, что дождик может действительно быть, вот. ну это не настолько э, затяжной и конечно же море сразу не остывает, потому э, э, сентябрь и начало октября, это бархатный сезон для Турции особенно для средиземного побережья, это еще хорошая погода потом, э, приятные цены от отелей нету палящей жиры хотя учитывайте и берите обязательно с собой крем от загара так как все таки можно сгореть и в этот период времени и лучше в обеденное время еще прятаться под зонтик или в день. Наслаждайтесь отдыхом, приезжайте в Турцию, отдыхайте с огромным удовольствием. Елена Заганок, агентство «Горящих путевок», Банжур. До новых встреч!